я развесил лед сковал на речке за ночь от того -то я и весил старый дед мороз Иванович. В минувшие дни казанцы ощутили на себе настоящие сибирские морозы. Еще утром 19 декабря на градуснике за окном в Казани были комфортные минус 3-5 градусов. Но к ночи столбик термометра опустился до минус 30 и держался почти неизменно в течение нескольких суток. Такой аномальный скачок температуры в декабре объясняется вторжением арктического антициклона на территории республики. Разобраться в этом метеорологическом вопросе помог заведующий кафедрой метеорологии и климатологии экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. И вот теплый фронт, он проходит меридионально, и на нем образуются так называемые волны, вихри. И в зависимости от того, как вот этот вихрь себя поведет, он может в нашем пункте, ну, скажем, в городе Казани, в нашей республике, по сути дела, это не такая же большая территория для синаптического анализа, вот, он может нам обеспечить заток холода северо-востока, либо наоборот, северо-запада. Из северо-востока это ожидаем, что мы и получили. Буквально у нас две ночи были очень холодными, вчерашний день был очень холодный. Насколько я знаю, на востоке республики до 35 даже температуры понижались. Оказывается, по посчетам данным, за последние 30 лет самой низкой температура в предновогоднюю ночь было минус 44 градуса в 1987 году. И с тех пор такой низкой температуры не было. Как правило, такие температуры долго не держатся. Но несмотря на то, что сейчас дневная температура немного повысилась, ночи будут все-таки достаточно холодными. Достаточно большой хаос, и вихри сменяют друг друга, и так называемая циркуляция атмосферы действует, то есть воздушные массы помещаются. Если с запада, у нас будет тепло зимой. Если мерзиональный поток с севера, холодно. Если с юга, зимой тепло снова. С востока будет обязательно холодно. Вот мы в последние годы не стали испытывать влияние сибирского антисклона. Вот. Он обычно нас здесь привозил... Связана ли такая морозная погода с прошедшим аномально жарким летом? Напомним, что летом 2016 года в Казани температуры, которые мы наблюдали, были на 6-7 градусов выше климатической нормы, что составило от 25 до 30 градусов выше нуля. Обычно и получается, что если летом у нас перебор жары в данном случае, то зимой, чтобы более-менее скомпенсировать, конечно, должна быть определенный холод. Но дело-то еще вот в чем. Вот мы проводим наши свои исследования по длинным рядам, как меняется, какова тенденция изменения климата. И вот мы обращаем внимание на то, что действительно летняя температуры повышается, тенденция такова. Это не один год, а берем несколько, много лет. Вот. Почему? Потому что год на год не приходится. А вот Зимние температуры мороз стали понижаться. Но не время расстраиваться. Такие морозы коротковременны и продержатся еще буквально пару дней. А к Новому году аномальные морозы к нам не вернутся. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.